Обычно так начинаются фильмы, где потом главного героя сжирают. ласка из меня не очень, а вот пор отличный. Надеюсь, вскоре мы будем есть. У меня есть один тупой нос. 6 градусов в тени, 300 километров. Вот такой дорогой проехать сегодня надо. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующие по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. мы в день примерно километров 300, Намибия она огромная, входит в так называемый белый пояс Африки, да, где цивилизацию выстраивали белые люди. Африка делится на три части. Арабская Африка – это север, средняя Африка – черная Африка, да, и вот это, Конго, Центральноафриканская Республика, Чад, и самая южная часть Африки – ЮАР, Южноафриканская Республика, Намибия, Зимбабве. Это вот такие части, которые в общем-то достаточно цивилизованные, и Намибия из них самая цивилизованная, я бы сказал, здесь идеальные дороги, даже без асфальта, которые да, работают грейдеры, по ним можно спокойно ехать 80-90 км в час, вообще не волнуюсь, что там будет какая-то яма или что, вот, все дороги ограждены заборчиком, но Бородавочник. бородавочники и всякие цесарки, они пролазят где-то. Для детей не очень приятный трекинг, хотя ярик бы тоже с удовольствием полез друзья это плато вотерберг 25-30 минут трекинг от базового лагеря. Ну, я надеялся получить красивый вид с восходом солнца, но сегодня облака. Видите, и солнце закрыто. Так что вот пока такой вид, но здесь очень красиво, видите бескрайняя буш и прямо из этой равнины возвышаются такие утесы, скалы и это есть плато Вотерберг Едем сейчас с Плату Вутерберга в сторону севера Намибии на самый север на границу с Анголой, где находится национальный парк Этоша. Название Этоша происходит из языка племени Авамба и означает большое белое пространство. Красиво, правда? На въезде в парк есть пункт контроля, такой, как карантин, что ли. Они проверяют, чтобы у вас не было с собой мяса сырого, там, сосисок, колбасы. Чтобы, не дай бог, не кормили животных. Ну, потому что это достаточно опасно, во-первых, да. Вы можете стать частью цепочки пищевой у львов, там, и они могут не понять, что это не вы на них пришли, посмотреть, а это что они пришли вас поесть. Вот, ну вот, получается, у нас двое детей, двое взрослых. Получается, что за нас вот взяли 170 долларов вход на один день. 170 долларов на намибийских, это примерно 12 евро. На территории парка есть два огромных лоджа с гостиницами, с ресторанами. Давайте зайдем посмотрим. О, привет, женушка. Доброе утро. Доброе утро, расскажи, что у нас тут есть. А, у нас есть самое важное в Африке. Это балдахин над кроватью. Потому что очень много всяких насекомых, очень много пауков, очень много змей и так далее. Это ты всегда можешь расправить края балдахина и спокойно спать в ночью. Прекрасный век. В Африке очень много таких стильных проектов, но с того, что мы встречали. Вот. Но в данном случае это очень стильный проект. И, кстати, мы находимся в стране без Икеи. Тут у нас есть попа-слона, видите? Открываете краники с боку и из хобота слона течет водичка. Привет! Есть кондиционер, что тоже очень важно. Есть прекрасные картины, есть зеркала, очень удобно сделаны сейфы, вешалки. Ко всему, конечно, подошли с душой, я тоже Вот, на территории парка есть заправочная станция, естественно, потому что огромная территория парка можно остаться без топлива. Я только осознал, что я вчера сказала, что он как Бельгия. Он чуть-чуть больше по размерам, О, чем страна Бельгии. Это такая она Африка, не маленькая. Поэтому это самый большой в Намибии парк. Он находится на границе с Анголой. Здесь уже такие тропическая получается. Больше зелени, больше осадков, больше дождей. И здесь даже есть озера. И поэтому здесь. А сюда приходят, о, он бежит, бежит. Сюда. Смотрите, кто там есть. А что, шакалы хотят? он второй. Может, мы его спасли вообще. Ну что, охотятся? Думаете, мы их, это, спугнули с охоты? Ну, да. Вот, он бежит, шакал, шакал. Мы надеемся встретить львов, жирафов, экимотов, носорогов. Но выходить из машины нельзя. Поехали. Поехали. Парк настолько огромен, что позволяет животным сезонно мигрировать внутри него, даже не выходя за пределы ограждений. Главный совет, если вам удастся побывать в Этоше, ищите водопои. Они не пересыхают круглый год, животные, конечно, это знают. Каждый день на водопои собираются 114 видов млекопитающих и 350 видов птиц, представьте себе, слоны, буйволы, антилопы, антилопы гну, ориксы, куду, импалы, спрингбоки, львы, жирафы, гепарды, гиены, зебры, леопарды. Сарки, орлы, иногда носороги и даже шакалы. там походить. Красивенько для Обычно так начинаются фильмы, где потом главного героя сжирают. Зачем ты туда ходишь? Ты хочешь быть серым? Маш, меня никто не съест, я невкусный. Да, да. И потом так <звук> Это племя мигрировало в Намибию из Восточной Африки несколько сотен лет назад. И по сей день Химба занимаются разведением рогатого скота, коз и овец. Вот это вот хижины, в которых живут племя Химба. вода здесь конечно навес золота каждая капля которую удается добыть будет сохранена будет выпита но вот чтобы водой еще мыться это конечно вообразить невозможно вместо душа женщины химба окуривают себя дымом из различных трав и главное используют мазь которой они обязаны своим знаменитым красным оттенком кожи это смесь сливочного масла разнообразных растительных эликсиров а также вулканической пемзы которую толкут в тончайшую тончайшую пудру этим составом женщины химба намазывают все тело и даже волосы по нескольку раз в день а вот это это и придает их коже тот самый красноватый оттенок который считается символизирует кровь а она в свою очередь символизирует жизнь Вместо верхней части одежды, как вы уже успели заметить, женщины используют многочисленные украшения, это и бусы и браслеты. Все это это часть их традиционной культуры. А на ногах есть тоже браслеты, вышитые бисером. Они используются для защиты от укусов змей. Ну, нормальное намибийское лето, 31 декабря, 36 градусов в тени, мы поставили кипятиться воду и вот едем так по такой дороге, по 300 километров по такой дороге проехать сегодня надо. Мы заезжаем, кстати, в пустыню Намиб, но на самая сухая Часть планеты Земля. И самая древняя пустыня в мире. Да, что там типа 800 миллионов лет или сколько. И что тут дождей бывает, там типа 2 сантиметра в год. Что тут дождей бывает никогда. Ребята, воздух горячий. Как будто в сауне включили фен горячий. Вот так вот по руке сейчас дует воздух. Теперь, посмотрите, мы едем в каменной пустыне. Ребята, мы забрались в такие сказочные ебанья. Это каменная часть пустыни Намиб. И мы будем праздновать сегодня Новый год здесь. И место это называется Твифел Тонфаин Каунтри Лодж Вход в сам отель, в этот лодж Через такие красные камни Более 5000 лет назад Было ритуальным местом древних жителей этой Намибийской пустыни Это сакральное место, в общем Вот смотрите, это Рецепшн этого отеля Там есть бассейн Вот сам отель, где мы будем праздновать Новый год Сегодня Вообще очень красивое место и реально красиво. Ты совсем иди в камни, а то тебя сейчас придают. Наваленные, да? Ага. Вообще необычные такие. Вот из песка песок, а тут раз пирамиды из э, больших глыб. Это самая древняя пустыня Намид в мире, и я так понимаю, что вот эти камни образуются за счет эрозии. А ветер, дождь, ветер, да, и каждая глыба по 2-3 тонны. А место, в котором мы праздновали Новый год и в котором жили, основная порода камней там, Андрей, кстати, много снимал, это доломит. Та же порода камней, что и в Италии, в Доломитовых Альпах. Очень красивая, как я называю ее, халва, да? Когда скалы обрушиваются, очень красиво. Мужчины племени развлекаются азартно играя в камушки и ямки по какому-то неведомому дамарскому алгоритму. Хотя, кажется, Ярику этот алгоритм все же удалось разгадать. Если Расскажи камни мне. Есть, mm -hmm. то нужно взять камни uh -huh. И там на них разложить влево. Если uh -huh. у нас граница, mm -hmm. 10. 10. 10. 10. А, говорят, что в эту игру играют на жену и на детей. Проиграл, ушли к другому. Выиграл, прибавилось семейство. Дамара разговаривают на языке Нама. Разговор между жителями деревни звучит очень необычно. Ну, во-первых, потому что это тоновый язык. Все слова начинаются на вдохе, а не как у нас, на выдохе. В этом языке есть также щелкающие и свистящие звуки. Послушайте, это очень классно make fire. If you're having a stomach pain or diarrhea, you take the leaves of mopani you boil it, cool it and drink it. Morning time you can take a piece of mopani, remove the parts like this, then you chew a bit to make it soft, use it as a toothbrush to brush your teeth. So call it chop chop. But when you turn it like this, You can use it in the kitchen to chop the vegetables. Uh -huh. And when you turn it like this, you can use it as a shade. <laughs> mm. <laughs> Even they remove the hairs from the skin. Uh -huh. You yeah. take it out, you put in tobacco in that hole. Mm -hmm. Then you smoke from this hole. Smoking pipe also. Mm -hmm. And this one is a springbok hole. Oh -huh. When your back is itching, no need to ask for help. You just use this one to scratch your back. <laughs> Айос, ус Большая пысерка живота. Атлесо, вымог, могит. Okay, Here we are making our traditional fire and they were using these specific tool tools. Over here it's a metal and we put the tongi dung on top of the metal. We also put the tongi dung on top of the grasses. They will take the little bit of sand, put it in one of these holes. Then they put on the metal and they start rolling. While they are rolling, the friction takes place. And that friction will form the coal, and the coal will fall on the donkey dung. Then they transfer the coal to the grasses, and they blow it softly to make the fire. Ice, go. Can you try? Go, <laughs> <laughs> Еще одно племя, с которым нам посчастливилось познакомиться, это Геррера. Самое интересное, что за встречу с европейцами Геррера ходили ну, практически на гишом, но со временем переняли одежду от джон немецких колонизаторов, которые научили их кройке и шитью. Керреро — это, конечно, полная противоположность тому племени, где мы были, где все полуголые. Потому что эти, наоборот, одеваются достаточно серьезно. Вот. По своему образу они шьют таких кукол в потрясающе красивых одеждах, самых цветных лоскутков, которые только можно выбрать. Шьют прямо здесь, девчонки, дочки, хозяйки, шьют на машинке Зингер. Привет от немецких колонизаторов. входит на одну палатку двухместную, входят два спальных мешка, дают еще простынку и еще дают две подушки без наволочек. Вот, суровые намибийские условия. Просто в жизни всегда должен быть тему. Наша, что мы будем сегодня кушать? Что словим-то и будем кушать белок, скорпионов, бобров, какие-то там были пушистые, Буш. Ребята, что там у кого на столе стоит, птица ест? У меня есть один тупой нож, нет досточки, а также мне приходится мыть из канистры, как называют Андрей, водой Мы заехали сегодня в магазин, ну как если бы мы заехали куда-нибудь в пригород Украины, в магазине было ничего Из этого ничего, мы выбрали классные сосиски, причем они свежие, я их сейчас поджариваю Судя по цвету здесь есть, в Намибии, конечно, может быть и какая-нибудь лань может быть но вообще по виду это говядина или какой-то микс из говядины и свинины. Я их скрутила в такие бараночки, для того, чтобы у каждого была порционная. Еще у нас есть овощи, морковка и лук, они тоже есть на Намибии. Еще у нас есть тыква, мы ее почистили, немножко тоже обжарим, поэтому у нас на ужин будет сосиски с овощами, и там еще вдалеке варятся спагетти. Сейчас мясо с жиром начнет выпускать сок и, собственно, масло, на котором будет жариться в том числе. Надеюсь, вскоре мы будем есть. Я никогда в жизни не видела землю такой совершенной. Это единственное место в Намибии, где нормальный и жаркий климат. Главное не останавливаться. Чем знамениты местные устрицы? Устрица, она Итого в моей тарелке страус, орикс, зебра, антилопа. Медиум или не медиум будет зависеть от повара. И мы находимся в Наминии.